Все, у меня времени мало. вали отсюда. Вали, твои... Теперь ты Леди Мой зовут, да? Я даже не заметила ее новый костюм. У тебя одежда с помойки. Не пора. Да, на себя посмотри. Ты свой костюм здесь делаешь? Сегодня нам сказали, будет нас проверять. Поэтому надо в Диан, школу. Алё, а, да. Ты собирайся в школу. Мож я уже тебя вижу. На железо. А а я железо? А перед железо? Перед школой? Полу. Полу. Как хорошо. М -м. Кстати, вы знали, Люди, вы знаете, что сегодня вот эта проверка на железо? Так, происходит. мы сейчас это... Я? я пока Вику дождусь. На железо проверка, понимаешь? То, а что, где? О, Адриан? Вика, ты где? Ты где? Вообще, где Ой. ты меня зовёшь? Алло, Вика. А вон ты. Адриан. Я тебе звоню ты по Адриан, вот ты, ты а же мой лучший друг. Нет. Вика, ты что там делаешь? Она упала ты в, ты в канализацию. Ты в порядке, Вика? Саня, ты Ой, в порядке? Ты в порядке, Саня? Вика, ты в порядке? Ты в порядке? Вика? Так, нам где-то есть другая канализация. Пошлите. Так, мы падать не будем. Мы не психопаты. Вон она! А, нет, это не канализация. Топ, где тут канализация? Да фига канонцессу в городе Покройки, Нет, я, то ну, не вижу. Каннцеза, блин, бедная Вика упала. А -а это все, Фика, ёлки, что это на... ты?! за Вика, плотал, Вика, Вика, Вика, ты в порядке?! Радно. Вика, ты в Вика, Вика! Да, да, да, да, да, Вика. Вика... Куда она побежала? Надо спасти Вико. Вико, спаси, Вико. Вико, спаси, Вико. Вико, Вика, Вико. Вико, спаси, Вико. Вико, спаси, Вико. Вико, спаси, Вико. Вико, спаси, очень, Очень смешно. смешно. Чего, мне кана... а, все. Вас, вас, Мама, ты прыгайте сюда, вылазите уже. Как, а, а, тут, пропеллер, тут пропеллер сломался. Да прыгните вы. Ты а, а, я... Вы меня на Люди уже темнеет. Да хватит закрывать, тупые! Выходи, Манон. Манон, давай! давай. давай. давай, давай, давай, давай. <коглял> ты выберишься? надо У тебя где меня нет одежды, я шерсть. У тебя У тебя шерсть Где брянка? Брянка упал что ли? Ой, Вика! ты такая злая? Не выспалась. Пойдем хлеба. вот у него одежда, я не Это что за мини пупсик? Что за милый пупсик? Ура, игра! Играть, играть, играть! Играть, играть, хватит Играть! Играть, играть, играть! Плати, гляди. Алло. Это моя... Это игрушка. Да, Я забыла, куда получила тальцом. Ты потеряла уйди, талисман? Да. уйди, уйди. Да, ну я не понимаю, где он. Это игрушка. Я тебе сейчас... Я другой. Нет, ты потеряла талисман суперкота. Ты издеваешься? Ну а там, знаете, я вот помогу, а потом я буду дома искать. Угу, конечно. Ну, бля. Игрушка. Всё, игрушка. И и игрушка. Игрушка. Игрушка. давай. Монон, так, игрушки. люди, ну ка Игрушка. быстро. Вы быстро. Игрушка. Игрушка. Игрушка. Игрушка. Ты Игрушка. Супер шанс. Игрушка. Игрушка. Давайте. Не бейся то, что еще, он еще. поджигает. А! Все. Это был Синтимонстр. Походу да я Леди мой тупой, безвозглый. Чудесный мистер Бак. Привет. Здравствуйте. Плохие а а новости, живу. герои. Как? Как? Супер -кота в ближайшее время не будет. Супер Леди Нуар потеряла талисман. Это, это вот, вот один Суперкот был лучше всех. Нет. Потом а, начались такие другие бесполезные. Какой Суперкот? Леди Кот. Мама? Леди Кот? Потеряла камень чудес. Мама? Ну ладно. С кем Вы не бывает. Потому, что уже все... Ладно, воздуха. все. Пока. Да, все. птичка докон полетела докон. домой. Все до свидания. Какой как он полетел? И драться Привет. А че ты Вику обидел? Она уехала, она собралась все свои вещи и уехала. Приедет. Сказала, к бабушке уехала. Пойдем поговорим, что мне сегодня мистер Бак передал. Она ничего не слышала. Так. Э -э, короче. Малон! Она уехала, ей стало грустно. Ее любимый персонаж был э -э, из наших всех героев. У нее самый любимый был супергерой это супер Леди Нуар, точнее. И тут она узнает Малон, по новостям. Узнает по, узнает по новостям. То, что все. Супер mm -hmm. Леди Нуар потеряла талисман. Mm -hmm. ты меня пытаешься обмануть. Я вот ложь на чувств на вкус чувствую. Нет, ее любимый Леди... Знаешь, какая вот такая маленькая проблемка? Леди Нуар, все. А Вика уехала тогда, когда злодеи с злодеем сражались. Мистер Бак это объявил, когда злодеи победили. И мистер Бак только тогда это объявил. Ты меня пытаешься обмануть. Я чувствую это на вкус. Ты что? Говори правду. Че нет? Да обмануть меня пытаешься, я всё ложно впустую. А вот ты чувствуешь, ты себя-то на вкус попробуешь, во всем в лжеве исходишь. Ну, Оранжевый, тебе, кстати, не идет, линжи особенно. Так все идет линжи, но... Во-первых, мы когда с Феликсом будем разбираться? Так, а я, чудо, Тебя я не смешает, потому да. что такая из самых сильных магий. Всё решает, Сейчас Истреба. у Феликса. Я просто дал талисманы, я просто хранитель, просто охраняю шкатулку. Вот все остальное, работа просто. за мистером Багом, все и за вами. Вот просто скажи мне лично, с мистером Багом мы пойдем с ним разбираться с Феликсом, потому что Феликс... Все. Вали с моей. Погоди, комнатной. а ты слышал то, что сейчас происходит в Нью-Йорке? Нет. Что сейчас у нас в городе происходит? Нет, кризис? Зон... Нет, не кризис. Эклипса пропала. Маджестия не отвечает на мои звонки. Не продолжать. Да. А, практически по всем э, во всех странах есть во всех странах есть маги в нашем это эклипса эклипса пропала нью-йорке в, в, в нью-йорке э, Нью маджести маджести тоже пропала Продолжай. старик я не знаю магов но ключик ключ, ключ, да. продолжай в, -то, что? в этом замечании еще Феликс... Там, э, есть карты в одной стране есть мун, а, луна переводится. Да. Uh, вы еще в какой-то стране есть звездочка? Evet. Так, еще в стране есть так. косточка. А еще есть, э, еще есть глазарик тоже какой-то. стране. еще есть глаза, еще есть кот ]다. помойный. Так, так Alt, тебя не смущает то, что у нас президента нету? Алло? Я в новый Press. президент, все. Так. Я не знаю, где ты достанешь этого мистера Бага, но мы должны забрать Феликс Маю. А мы заберем мистера Феликс Маю и давай, потихой, грудь, не Я дай, дай, дай, мы и тогда я тебя приведу. А ты мне загул. лечь спать. Неужели свалил? А, что происходит?